Дорогие друзья, с вами канал Криптошарк В этом видео поговорим о новом проекте Это не совсем Просто будут мастернодные монеты Как обычно Либо майнинг монеты Решил немного улыбиться в ICO проекты И у нас сегодня На показе это Крипто Профиль. Очень конечно Крутой проект Довольно таки уже хорошую сумму он собрал Очень известные лица Стоят за данным проектом Поэтому здесь как бы скама не будет, это уже со старту это 100%. Так как эти люди, я за ними наблюдал ранее, они уже запускали э, другие ICO проекты и другие монеты, которые сейчас довольно-таки хорошо себя показали и все у них там отлично. То есть э, это как ICO проект, создается платформа, для чего они собирают средства. Будет платформа наподобие типа как э, CoinMarketCap только у них это будет своя платформа. В общем, как видите, у нас предпродажная сейчас идет подготовочка, то есть 20 дней а, это пресейл идет, то есть в этот момент можно купить их не токены, также они дают хорошую гарантию о том, что если они не соберут хотя бы софт Cup до окончания допустим, периода до да, пресейла, они полностью возвращают деньги. Потому что сейчас всего очень все строго стало. И могут как бы за это дело даже закрыть. Вкратце. Так, мы сейчас видосик смотреть здесь не будем. Тут у них еще есть хорошие баунти компании. Там они аж на миллион зеленых решили организовать bounty компанию. Поэтому к этому времени чуть попозже. В общем, что это у нас будет за проект? То есть, как я говорил, да, схожая платформа. Я вам ее покажу немного попозже. И стоимость для размещения любого проекта, чтобы туда попасть, ну как обыкновенно, знаете, там мастернодные листины и тому подобные, надо заплатить. То есть они хотят сделать очень крутую платформу, и стоимость листинга будет это стоить 100 тысяч долларов. То есть захотели попасть, сотку зелени отвалили, попали туда. Вот поэтому они создают данный токен все это будет через него проворачиваться то есть у токена будет ценность и эти токены у них будут постоянно идти в обороте также будут после каждой продажи будут идти аирдропы то есть они эти деньги не только себе допустим положили в карман либо в монетах там провернули их они будут выплачивать э, держателям монеты процент определенный отстегивать и получается будет делать хорошие баллы и аэродропы. в принципе я посмотрел за проектом все у них расписано по полочкам то есть по процентам они полностью а, распределили свои финансы куда у них что пойдет сколько на маркетинг и на сколько на остальное развитие проекта в принципе как бы ну не знаю на первый взгляд выглядит все хорошо так ну что у нас сейчас Ждем, когда появятся, то есть полностью кошельки, когда это все запустится в полной мере, в полном обороте. Кстати, уже товар, как бы, на котором это все будет происходить, то есть сама платформа уже готова. Сейчас стадия присела которая должна вот скоро закончиться, ну, и потом можно будет уже смотреть, насколько будет подниматься стоимость данного токена. То есть мне кажется они могут задрать цену что и и раскрутить свой проект, проект так что листинг будет там наверное, даже не сотку зелени а возможно даже и больше будет стоить но может быть фиксированная будет цена то что здесь показывает как это работает там всего приобретает токены до да, криптопрофиля из нашего резерва хранить на своем кошельке то есть они делают обороты а, данных монет чтобы как бы монета постоянно держалась на плаву. Также здесь нам охотников за головами показывает. Но это такое вкратце. То есть здесь полная защита а, инвестора идет. То есть, если вложили бабки и них что-то не получается, прогорают, они вам их возвращают в полной мере. То есть никаких откатов низу там ни потерь ни 10, ни 20%, ни 50%. То есть сколько вложили, столько вы потом обратно можете себе и вернуть. А, смотрите, дан, создание данной идеи это еще аж было 16 года. Блин, как по мне, так это проект очень долго созревает. Я думаю, они уже его полностью весь уже наперед прокрутили, как это будет работать. Поэтому э, люди как бы уже инвестировали сюда. На данный момент я смотрел, это уже 223 тысячи долларов, а на софт капу надо миллион. Ну а присел только начался. То есть, мне кажется, они.. Ну конечно, хардкап я не уверен, что они прям соберут. А там кто его знает. Ну думаю 3-4, 5 миллионов может быть у них будет. Так, так это что у нас получается? У нас то есть, по дорожной карте. То есть они всю мобильную версию сайта, все поделали уже. Да, запускай потом тестовую сеть. Это первый квартал 2019 года. Полность идет, сейчас же как было у нас, приватсейл, теперь ICO пресейл. То есть, есть закрытые пресейлы, есть открытые пресейлы. Ну и смотрим, как это будет потом идти интеграции, то есть, с биржами, с поисками. В общем, это уже под конец. Мы особо это углубляться не будем. Конечно, не совсем этим очень сильно тянут до 2020 года. Но, тем не менее, дорожная карта у них как бы развернутая. Так, показывает наглядно графиком, как это все работает, все это идет в оборот, то есть начинается с этих монет, идет потом в платформу, то есть через рефералов, через сервисы и все опять по кругу идет. То есть замкнутая цепочка, как раз помогает поддерживать хороший курс потом в дальнейшем. В общем, что у нас еще? А, стоимость токена, да, самое интересное, предварительная продажа, то есть стоимость токена 500 долларов, это на закрытом пресейле, минимальная инвестиция по цене 5 центов за одну монету, либо же когда уже будет на ICO, уже будет стоимость 10 центов за одну монету, или ну, минималочка будет на вход 100 баксов. Конечно, деньги не маленькие, но, блин, я думаю, должно будет все зайти, то есть в течение полугода, как они обещали, если будут какие-то качели с курсом, они постараются провести оборот данных монет и вывести курс на хорошую стоимость. Возможно, токен будет стоить дороже даже, может быть, полдоллара, может, доллар, точно сказать не могу. Ну, по крайней мере, продукт уже готовый есть. Он работает. Дождемся окончания пресейла. Как видите, да, у них распределение токенов всего 753 миллиона монет. Это на баунте 5%, резерв у них идет, ICO, пресейл, приватная продажа идет. В принципе, неплохо они так раскидали свои монеты. Все легко, все понятно. Также есть, что еще у нас. Обязательно это белая бумага. Кому интересно, можете с белой бумагой ознакомиться. Ссылочки будут в описании. Ну и, конечно же, команда. Это у нас Макс, Жаклин, Чарльз, Алан, Кевин, Эндрю и Амар Прим. Ну, сразу видно царь какой-то. Поэтому бабки у них на проект и появились. Ладно, особенно... Здесь на этом устанавливаться углубляться не будем. Пойдем дальше. Кстати, немного посмотрим о партнерах. У них хорошие, скажем так, партнеры уже имеются. То есть есть конечно партнеры, которых я не особо могу так рассказать, так как я сам их не знаю. Но некоторые партнеры у них довольно-таки неплохие. И также их есть уже клиенты блин с клиентами тоже особо конечно не знаком а, часто задаваемые вопросы я думаю мы на этом тоже останавливаться не будем кому прям очень горит может полностью взять и здесь все готово со всем этим ознакомиться а, то есть анонс был у нас 1 декабря 18 года то есть идет Pre sale, то есть он открыт, можете заходить, покупать, с этим все у нас как бы нормально. Ссылки все оставлю в описании. Но опять же, я еще не показал саму платформу, до платформы доберемся. Есть у нас еще баунти-компания, как видите, они запускают баунти размером в 1 миллион долларов. Вы можете либо QR-код отсканировать и выполнять банальные простые задания, и получать за это а, цепокоины то есть крипто профиты взяли сокращение сделали да, получать данные монеты и, как видите да пока биржа не появилась а, рисуется все это красиво то есть 2000 монет 250 долларов как правило на бирже сейчас хрен угадаешь либо это будет 25 по итогу долларов либо два либо наоборот это будет две с половиной но тем не менее поучаствовать можно. Тут у них огромная просто баунти компания. Даже по мелочи. Просто человек, который вообще, допустим, даже не в теме, он просто по мелочи может себе собирать здесь смело, не знаю, даже баксов минимум 50 100 Но потом уже на бирже их обналичить, либо еще что-либо сделать. Полностью он баунти компанию все раскручивает показывать. Здесь думаю бы не стоит. Кому интересно, можете сами ознакомиться. И наконец-то добрались до самой платформы. Платформа Profile, да. Как я и говорил, это примерно как uh, CoinMarketCap. То есть здесь правда листинг будет стоить хороших денег. Хорошая рекламка. В принципе, продукт готов, уже работает без ошибок, без всяких косяков. Поэтому. Кстати, здесь я довольно таки посмотрел, здесь много интересных монеток тоже появляется. Так что можно и за ними здесь также понаблюдать. Что еще? Давайте посмотрим. Твиттер У них Twitter довольно-таки неплохо раскручен уже. Хотя они только вот, вот недавно запустились. Видите, да, команда их. Всякие анонсики идут. Тут я конечно не совсем понимаю, что почему. Но, тем не менее, можете со всем этим быть в курсе новостей. А лучше всего заходите в Telegram. У них Telegram канал есть. Также все остальные ссылки будут в описании. Ладно, что вы думаете по данному проекту, напишите в комментариях, там, поддержите подписочкой, там, лайком. Ну, а пока ментам все. Так что давайте всем удачи, всем профита, всем пока.